Видишь как он себя раскручивает? На деньги! Какие на деньги? Дура, Вы находите это смешно? Так и быть, я тоже посмеюсь А? Жалкий? Какой же Это больной Бля, вот за сразу он меня уже мутит за последнюю минуту, бля, сразу жить захотелось. Попадай, <с welcome> <achter> <activity> что, что ли? Кев, okay, прощай. Сверху двое надпали. Не выйду. Прошу. Еще. Еще тут ты такой кев Наверху, кстати. Котсон домик. Да, да, я лучше, чего лучше. Говно лэлэл. Говно? Тебя нанес ему урона меньше, чтобы его убить. Блять чё, всё, ты до исторической, у тебя один хп, хватит А может нет? А может и да? Где твою молоту, Фосочек? С помощью не хочу повредиться. Блять, забери чё у неё пистолет. А, это это делает, блять. А, нет! Пи***ц! А, что происходит, блять? Почему в таком дезампактном месте? А ты ластовый остался, что ли? А, так я тебе всю инфу сейчас буду давать у реальном -эм за спецназ перешёл. А... короче, плант. вот один перед тобой. <связь> <связь> <связь> Бля, зачем столько молотовых тут? Мне пиздец. все, мне? Я пи... абсолютно еще не вижу. На. Да. Я лобаю. Надо было отходить влево. Димка, я в шаге, Зачем ты кинул эту флешку? А, сука, значит человек таки кинул. Отпала. Ах и Да тут по факту у них без шансов сейчас. Да, да, да. Все, не тя, без шансов. Эй, калашек, кстати. Небольшой, кстати, мошки не уздет. Видел. Нет, ну он. Конечно, видел, только за тобой я наблюдал. Право. А-ха! Да, Димка, дурак. рублей за Меня убили. Меня убили. Лестница? Point, point, point. Да, была лестница, слышал лестница. Да plenty, бля, оранжевый! Оранжевый! инвалид, не может уже. Да, кстати. Да боже, как стоит? Димка, Тихо, шансы есть. Это чел вызывает у меня явные подозрения. Я бы желал ему ещё <цел> своего угла. репортик еще раз. Слушай, свой Я пожалуй кину ему репортик еще раз. Кабэн придет домой в жопу. Ты точно спамишь, что это миллион там каждый раз, когда это СМС на мобилу приходит, блядь. Всплывающее уведомление, опять же, он это тоже за... Нет, что, я тоже... пошумел, все, друг. 22, нет. Слева, наверное а тебе не надо <смех> не <Меня> кикают ха ха ха ха их вообще ха ха в шоке. А откуда ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха да, <сёгра> Аутлендер, <сёгра> ja, о. Похлопаем стоя! <сёгра> нас выручил генеман. Oh, обидно, норм. <сёгра> бокал, бокал. Бокал. Бал у нас всех враг. Бокал, бокал. Слева. Обжопу. Спи, иди, спи, иди. Вот стрелял, стрелял по тебе. Два, их уже два. Одного ты убил, одного. Да, у тебя убил. Бля, уж комментатором боги. Сливаем инфу по Джерону, Джерон, не найден, не найден, не найден. Внимание, дайте инфу по Джерону как можно быстрее. что Джерон направи. Ой, право ушел. Джерон справа Даю инфу, даю инфу, на, на миду, на меду. За, за мидом, у себя на спавне максимально, Уход, уходит за шар, за полушар, Идет на мид, взял нож, взял пушку, целится, убил, убил одного, Уже жарона 100 хп, целится по второму, Нанес. урон, не добил, не добил, нанёс урона на 72, целится, целится, не меняет местоположение, залазит на полушар. И, шоке. О, Жиро! <смех> <смех> снял 27 хп, снял 27 хп Жерону. Он на меду, на меду, за мидом. Нанес урона 115 человеку. Садится направо, садится на скалы, на шару, на мид. Запрыгивает на верхушку, на верхушку запрыгивает. Бокал, бокал справа от тебя, бокал справа от тебя двое. С этих а, кто только Жерон? Жерона это вот эту который о -о -о, красный, синяя Бля, я Жерона убью, даааааааа Всё, Жерона нет Цель уничтожена Клетка в птичке, блять Все. Птичка в клетке Да-да, точно She my do or die, my bona fide, my up and I'm down, she's always beside me, she makes me feel